Добрый день дорогие друзья. Я Игорь Черноусов. Данное видео я записываю в рамках плейлиста канал YouTube От а до Я, в котором я выкладываю ролики о развитии канала Человечище, вот, В панели управления которого я сейчас и нахожусь. Сегодня у нас 27. -е. Вот таких показателей по цифрам, по подписчикам канал развил за эти три недели и сегодня я вам расскажу как я быстро загружаю на канал ролики причем расскажу о замечательной возможности которая позволяет вам не просто за один раз там загрузить десятки роликов на канал и в один день их опубликовать а возможность которая позволяет вам делать отложенную публикацию то есть очень хорошо для развития вашего канала чтобы у вас показатели роста не проходили резко то есть чтобы у вас не было например там в один день 100 подписчиков как у меня было один раз чтобы у вас не появлялось громадное количество роликов в один день, а потом вообще была тишина. То есть для Ютуба вот эти вот скачки это плохо. То есть он к таким каналам относится подозрительно. Поэтому нужна такая равномерность и постепенность развития. Вот очень классная возможность это отложенная публикация. То есть когда вы можете загрузить в какой-то день, когда у вас есть время на канал большое количество видео, как сразу много роликов загрузить я сейчас вам покажу, и затем настроить публикации в определенное время, то есть ваши ролики будут появляться у вас на канале в нужное для вас время. Ну, например, каждый день по два, по три ролика. Это замечательная вещь. Вот посмотрите, как это все реализовывается. Ну, во-первых, вам необходимо подготовить те ролики, которые вы будете загружать. То есть, ну, я вот сейчас буду загружать анекдоты, да. Я в адресной строке набираю анекдот, включаю фильтр, выбираю лицензию Creative Commons. Для чего? Для того, чтобы отобрать именно только те ролики, которые не защищены авторскими правами, то есть на которые YouTube не будет ругаться и не предъявлять вам претензии по совпадению контента. Вот таких анекдотов 3 с лишним тысячи, но ну, мне более чем хватит. Значит, я открываю любой анекдот или тот анекдот, который вам понравился, да, правой кнопочкой в отдельной вкладке. Вот, например, Лукашенко, да. У меня установлен плагин для быстрой скачки файликов с YouTube. Этот плагин называется SameFronet. взят вот с этого вот сайта SameFronet. То есть вы с этого сайта устанавливаете его помощник, устанавливается он очень просто, каждый сможет, да? И тогда у вас появится вот такая замечательная кнопочка. Эта кнопочка позволит вам быстро и просто скачивать. Ролики с YouTube. Значит, нажимаем Скачать, выбираем в каком формате будем качать, ну, например, максимальном вожди до да, 720. Появляется стандартное диалоговое окошечко, спрашивает, что делать, открывать либо сохранить. Да, выбираю сохранить, и файлик у вас скачивается, скачивается в стандартную папку загрузки. Но ну, это вот так работает в Mozilla. В Chrome, возможно, будет работать немножко по-другому. Все, это окошечко можно закрывать. Идем. К следующему видео также открываем его правой кнопочкой в новом окошечке. Ждем, когда ролик подгрузится. Опять же, нажимаем на кнопочку «Скачать». Опять же, выбираем разрешение, в котором вы будете качать. Дожидаемся появления диалогового окна. У меня сейчас притормаживает. Нажимаем «Ок». Все, пошел процесс. Сохранение этого файла вам на компьютер. И вот таким вот образом вы скачиваете нужное вам количество файлов. Ну, в зависимости от того, сколько вы собираетесь сейчас загрузить. Все эти файлики находятся у вас в папочке. В папочке, в моем случае, она называется «Загрузка». Да? Вот мои скачанные файлики. Значит, что я делаю дальше? Естественно, я готовлю эти файлики к загрузке. Что я под этим подразумеваю? Я этим файлом меняю название. Вот посмотрите, как это уже выглядит в подготовленном виде. У меня на сменном диске лежат загруженные анекдоты. анекдоты. Вот что я называю подготовленными к загрузке файлов то есть в названии я включаю ключевое слово анекдот дальше идет название этого анекдота то есть все ясно и все понятно то есть вам нужно поступать точно так же то есть скачанные файлики переименовывать то есть делать им какие-то интересные уникальные названия и обязательно в это название включать ваш ключевик по которому вы будете продвигаться все файлики готовы смотрите что я делаю дальше Дальше на вашем канале YouTube в разделе «Канал» у вас есть такой вот раздел, он называется «Настройки по умолчанию». Я вхожу в «Настройки по умолчанию» и что я делаю? Готовлю описание для этих файликов. Вот посмотрите, я делаю уже прям готовое описание. Почему? Потому что все эти файлы... Загружаются у меня в один и тот же плейлист. У них у всех одинаковое описание. У них одинаковые ключевики. Вот они прописаны. То есть все готово для массовой загрузки. Нажимаем кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Конечно, когда полностью идентичное описание у всех роликов не есть, хорошо. Поэтому один из вариантов ⁇ вы можете загружать, например, по 5 роликов, потом входить снова в раздел настройки по умолчанию и немножко менять э, описание для следующих пяти роликов. Ну, например, я сейчас так, так и сделаю. Что делаем дальше? Дальше я делаю следующую операцию. Я нажимаю на кнопочку «Добавить видео». Появляется стандартное окошечко загрузки. да? Перехожу в папку, где у меня лежат подготовленные уже к загрузке ролики. Выбираю, ну, как я и хотел сейчас, первые пять и перетаскиваю просто напросто их в это окошечко. все пошел процесс загрузки то есть все сейчас пять роликов вот обратите внимание загружено 0 из 5 То есть все сейчас ваши пять роликов загружаются на канал что я делаю дальше возвращаюсь в свою творческую студию вхожу в менеджер видео вот они мои загружаемые ролики то есть, они еще не опубликованы. Обратите внимание, что у них пока еще значок личные, То есть, эти ролики еще не опубликованы. Да? И теперь я просто-напросто прохожусь по каждому из этих роликов и говорю, когда он должен загрузиться. Значит, чтобы по каждому ролику не проходить в отдельности и не добавлять его в плейлист, я выбираю все вот эти вот ролики, 5, которые сейчас у меня загружаются, да? и добавляю их сразу одним нажатием плейлист анекдоты а далее выполняю действия которые я хотел сделать с отложенной публикации я хочу чтобы каждый из этих роликов появлялся у меня в строго определенное время то есть я нажимаю на изменить в отдельной вкладке открывается страничка редактирования данного ролика убираю для всех выбираю по расписанию вот, опять же, 28 июля, ну, первый ролик у меня был в час, да. Ну, а этот, например, ролик в 2 часа. Опять же, пишу, пишу какой-нибудь комментарий, ну, например, смеялся долго, да. И нажимаю публиковать 28 числа. Все, мои изменения сохранились. Закрываю вкладочку. Делаю то же самое со следующим роликом. Изменить в отдельной вкладке. Выбираю какой-нибудь значок. Например, вот такой. Опять же, выбираю по расписанию. Ну и ставлю уже в три часа. Вот ролики с периодичностью один в час у меня завтра будут появляться на канале. Ну и не забываю писать комментарии. Все нажимаю публиковать. И вот таким вот образом я прохожусь по всем роликам, которые я сейчас загрузил. Что я рекомендую сделать дальше? Я рекомендую войти, опять же, в настройки канала, изменить настройки по умолчанию, то есть немножко поменять, немножко поменять описание, что-то его тут изменить, добавить и так далее. Вот, чтобы у следующих загружаемых роликов э, описание было немножко другое. Это очень хорошо все-таки влияет на э, продвижение ваших роликов. Вот, когда все одинаково, это не есть правильно. Вот, не забывай нажимать после внесения изменений на кнопочку «Сохранить». И вот таким вот образом вы загружаете себе на канал нужное количество вам, в, вам роликов. Эти ролики у вас просто-напросто будут опубликовываться в нужное вам время. Вот видите, запланированная публикация, запланированная публикация. Если вам понравился этот ролик, нажмите, пожалуйста, «Нравится», если вы считаете, что вы получили полезную информацию. Вот. Если возникли вопросы, пишите комментарии, я вам обязательно отвечу. Спасибо, до свидания.